Муж – водитель городского автобуса. Первый день в две смены работает, второй день в две смены работает, на третий день, как обычно, ремонт, на четвертый – забухал. Ох, давно не жарил свою жену. А тут бац! И дорвался. Разок, второй, третий. И погнал, сделал все дела. Лежит у жены спрашивает, «Ну как? Ну как ты, дорогая?» Себя чувствуешь, жена, да пошел ты нафиг! Ты как ваши автобусы, то нет ни одного, то стоишь на остановке долго, а то на, вот тебе и сразу четыре. Всем привет, улечки, поздравляю сегодня у вас с замечательным праздником, Днем водителя. Хочу пожелать вам хороших ровных дорог, чтоб ты разогнаться, как следует мог, пусть ангел-хранитель твой в оба следит, тебя от опасности верно хранит.